15 декабря состоится встреча Владимира Путина с председателем Китайской народной республики Си Цзиньпином. Переговоры пройдут в формате видеоконференции и подведут итоги совместной работы по развитию российско-китайского стратегического партнерства в 2021 году. Огромным достижением стало продление договора о российско-китайской дружбе, так называемый договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Ну вот Данный договор был продлен еще на пять лет. Такая формулировка свидетельствует, что сотрудничество прогрессивно развивается по всем направлениям. И военно-политическое сотрудничество, и экономическое сотрудничество, и культурное. То есть это не выборочный какой-то аспект взаимодействия, а это комплексное, всеобщее, всеобъемлющее взаимодействие. За последнее время очень мощная и сильная программа в области нефти и газа, вот ну, мы знаем, да, что функционирует а, нефтепровод и газопровод силы Сибири. Это огромное, огромное проектное решение. Вот. Далее мы а, говорим о том, что сегодня огромное значение имеет а, развитие логистики и транспортной инфраструктуры. И мы вот знаем, да, что сейчас а, через наш город, через Казань, строится мощная автотрасса, да, которая свяжет западную сказать, часть Европы с Китаем. И Это тоже огромное достижение с точки зрения еще раз говорю, сотрудничества. Союз крупнейших держав России и Китая оказывает сильное влияние на мировую политику. По мнению политолога Романа Пеньковцева, обмен мнениями по актуальным глобальным и региональным вопросам в ходе встречи глав государств может повлиять на дальнейшее решение Запада. Это два ядерных государства, об этом нужно помнить. Оба этих государства входят в Совет Безопасности ООН. Вот. И вот на фоне того, как западный мир э, вводит в принципе международное сообщество в состояние турбулентности, то есть раскачивает различным способом арабские, арабские весна, революции, Россия и Китай, они напротив поступательно э, пытаются сохранить те принципы э, э, международного сотрудничества, которые были заложены после Второй мировой войны, сохранить устав Организации Объединенных Наций. Ну и то, что мы называем Ялтинско-Подздамские принципы. Вот, собственно говоря, за счет этого и видится стабилизация а, того а, международного, международного хаоса, международной разберихи, которые сегодня а, происходит. Предыдущая встреча лидеров также прошла онлайн. Она состоялась 28 июня и была приурочена к 20-й годовщине подписания Российско-Китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Ариадна Кугушева, Универньюз.